Наиболее популярные и полюбившейся коллекцией покупателям и дизайнерам является коллекции крупного состаренного кирпича. Прообразом являлся кирпич 18 века. Собственно говоря, и макеты для этого кирпича снимались с исторического кирпича, который... Был привезен либо с европейских мануфактур, либо выдернут из каких-то старинных зданий. И мы сделали эти формы и воплотили его в многообразие цветов. Фишка этого кирпича то, что он разноразмерный. Там нет четкого соблюдения геометрии. С одной стороны, может показаться, как его класть, но с другой стороны, это все компенсируется шириной шва, который мы рекомендуем соблюдать в размере 12 мм. Грамотный каменщик всегда знает, как этот кирпич разместить на стене. Необходимо отметить, что в этих коллекциях есть угловые элементы и тычки. Тычки – это половинчатый кирпич, который оживляет кладку в массе. Также хочу обратить ваше внимание на то, что в коллекциях присутствует клейма исторических кирпичных мануфактур. Реальные клейма. Отдельно расскажу вам про цвета. В каждой коллекции у нас больше 20 цветов. Мы выпускаем как моноцвета, так и цвета с переходом. Добиваемся мы этого совершенно разными способами. Тонируем формы, впоследствии заливаем туда состав, прокрашенный в массе, используем всевозможные посылки. Повторюсь, камень прокрашен на всю глубину, и на срезах камня, с торцов, вы можете это увидеть. Отдельно хочу рассказать вам про коллекцию дежурных. Это копия кирпича, европейского ручной формовки или, скажем так, вариации на тему кирпича ручной формовки. Наиболее популярная и наиболее используемая фактура в лофт-пространствах, а также очень широко используется на фасадах зданий. В этой коллекции мы использовали наибольшее количество цветов, а также новинку цвета с применением бетонного молочка. Они как бы имитируют счищенную штукатурку. Обратите внимание, насколько у этого камня неровная геометрия, здесь или здесь. Все это, разумеется, компенсируется расшивочным швом, напомню, 12 миллиметров. А размер этого камня NF, это стандартный размер европейского кирпича ручной формовки, поэтому мы его даже используем при производстве термопанелей. В данной коллекции у нас не количество форм, поэтому повторяемость повторяемость лица камня как минимум на 25 метров. Тычки – это имитация торцевой части кирпича. Очень активно использовались в советской архитектуре, советскими строителями при кладке а, торцов зданий особенно. Тычковый элемент очень освежал кладку в массе и создавал некий рисунок, какие-то упорядоченные линии на фасаде. И только в этой коллекции есть наши фирменные штампы LS, Leonardo Stone. Расшивка – это отдельный элемент дизайна. Затирку можно выбрать разных цветов, что позволит вам сделать вашу кладку особенно индивидуальной. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести состаренный кирпич Леонардо Стоун прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.